Соблюдайте эти простые 5 правил, и кожные ожоги вам не страшны. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете 5 простых правил, как защитить свою кожу от солнечных ожогов. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, информация в нем вам точно пригодится. В летний период особо актуальна становится проблема солнечных ожогов. Я хочу вам немножко рассказать. Об их профилактике. 5 простых правил, как защитить свою кожу от солнечных ожогов. Правило номер один. Самым опасным временем пребывания на солнце считается промежуток между 11 утра и часом дня. То есть в это время на открытом солнце лучше не пребывать. Правило номер два. Соблюдение водного режима. Употребление в сутки не менее полутора-двух литров чистой питьевой воды. Правило номер три. Использование средств фотозащиты с СПФ не менее 30. Важно... Если вы нанесли средства фотозащиты утром, это не значит, что оно будет защищать вас в течение дня. Средства необходимо обновлять каждые два часа. Правило номер четыре. Важно понимать, что воздействие солнечной инсоляции мы подвергаемся не только находясь на пляже, но и передвигаясь по городу, находясь у окна дома или на рабочем месте в офисе. Поэтому важно использовать солнцезащитные средства всегда. Ультрафиолет не только с легкостью проникает через окна, но и через вашу одежду. Правило номер пять. При появлении первых признаков солнечного ожога, к которым относятся появление красноты, зуда, жжения, ни в коем случае нельзя использовать аппликации растительного масла, намазывание сметаной, кефиром или другими кисломолочными продуктами, необходимо сразу обратиться к доктору. Единственное, что можно сделать самостоятельно, до, до врачебного осмотра обработать место ожога пенкой пантенола. Соблюдайте эти простые пять правил, и кожные ожоги вам не страшны. Пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями, потому что все мы под солнцем ходим. Чтобы записаться на прием к дерматологу, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.